На сцене команды КВН без названия. Школа номер 41. Всем привет, друзья. С вами команда КВН без названия. На прошлой игре с нами произошла вот такая ситуация. Внимание на экран. Дело в том, что мы понятия не имеем, кто это. Поэтому на этой игре мы будем играть со своим охранником. Так, так, так, так, так, так, так, так. Вы что, заснули? Нет, Залину пародирую. Так, я не понял. Это кто дерево в жюри посадил? Вы что за Алину оскорбляете-то? Я про Илью вообще-то. опа она, Опа-на! Здравствуйте, досмотр будет. Руки поднимите, пожалуйста. Ага. А... Ничего себе, колготы! Прикинь, колготы! Так это, наверное, его реквизит. Это же мои колготы. Привет, фестиваль! Аня, какой фестиваль у нас финал? Ты видела, сколько тут команд играет? Это фестиваль. Аня, зачем ты вообще сюда вышла? Я приготовила подарки для членов жюри. И что это? Это портреты жюри. Их рисовала пятилетняя девочка. Это Илья. Это Залина. А вон ту последнюю картину тоже пятилетняя девочка рисовала? Нет, ее рисовал великий художник. А чего она такая уродливая? Так это же Мотя, реально похоже. Вам <связывая> <связывая> что, наша шутка понравилась? Нет, телефон вибрирует щекотно просто. <связывая> Ребята, абсурд, смешно. Успокойтесь. А это что еще за школьный охранник? Слышь, ты, вторая обувь. Я тебя сейчас в мешок засуну и буду ходить вот так пинать вот так. Было же жизненно реально, было Так да, да, успокойтесь. Да. Идите отсюда, мы вам ничего платить не будем. А мне не надо, я в бывший волонтер. Ребята, у вас есть что-нибудь новое это же финал. Да, представьте, Кавказец с очень плохой памятью. И да, ты мою сестру обидел. Нет, нет, я не трогал вашу сестру. Какую сестру? И вы правда думаете, это смешно? Вов, ты что задумался? Да я вот думаю, курица или яйцо. Да вы что, с ума все сошли, что ли? Это же финал, соберитесь. С вами команда КВН без названия. И мы начинаем. Трунь! Я заметила, что все бомжи зимой голодают, потому что весь их обед улетает на юг. Ну да ладно, а теперь представьте. А теперь представьте, футболиста набирают команды. Тимур. М -м, кого же выбрать? Курицу или яйцо? В школе меня называют «Ноздря», потому что во мне много золота. <свят> <свят> ну да ладно, а теперь представьте, если бы на первом свидании парни говорили правду. Ну, вот так меня семь человека избило. Прости, солнце. А я нашла себе парня. Правда, он его съел. Ну а че он духами пользуется? Ну да ладно, а теперь представьте, если бы люди не умели целоваться. Фу, как не стыдно, средь бела дня, средь бела дня. А четвертую подачу я не придумала, потому что мне пофиг. Ну да ладно. А теперь представьте случай в банке. А, а, всем на пол, это ограбление. Что? Это ограбление, всем на пол. А почему вы плачете? Да просто мама в этом... Чулке. Лук сушила и глаза режет. Эта игра в КВН для нас стала последней, так как мы уже стали слишком старыми. Да-да, в прошлой игре мне исполнилось целых 11 лет. А меня из-за КВН обросил парень. А я из-за КВН не могу себе найти парня. А я хочу отправиться в море путешествий. Но КВН навсегда останется в моем сердце. И в моем. В моем тоже. И в моем. И в моем тоже. А у меня нет сердца. Весь сезон с вами была команда КВН без названия. Спасибо, друзья. А тебе, Залина, отдельное спасибо. Просто ты нам не подруга. <свист> ну мы к тебе вернемся, КВН. <свист>